Привет, ребятки! Сегодня я вам хочу рассказать за Вильнюс. Мы были с Наташей в Литве в конце 2017 года. Отправились в Вильнюс авиакомпании Air. Стоимость билета в одну сторону составляла 450 гривен на одного человека. Покупали билеты заранее, там, по-моему, за два месяца. Бронировали жилье через сайт Booking. Также там заранее. И у нас были апартаменты, однокомнатная квартира. Стоимостью тоже, по-моему, 30 евро в сутки. Мы жили в самом центре города и, в общем, не тратили деньги там на какой-то проезд. На что мы обратили внимание, вот вообще, чем вот нам понравился Вильнюс? Тем, что вот прям вообще, вообще, вообще, это то, что там очень чисто. Вот есть у меня друг в Фейсбуке, Василий Солодов, он проживает в Риге. И вот он на днях снимал видео о том, как в Риге чисто. И вот он подробно просто описывал, почему в Риге чисто по сравнению с Парижем, по сравнению там с Грецией, там с островами. Вот. И он так подробно это рассказывал. Я не знаю, как там в Риге, но вот в Вильнюсе просто ну вот чисто, вообще чисто, чисто то, что мы видели. Вот на это мы прям ну, очень сильно обратили внимание значит Другой момент, то, что мы пользовались значит, приложением Редига, я о нем уже рассказывал. И вот в Вильнюсе мы пользовались ну просто каждые там, 5 минут, потому что там или много, столько достопримечательностей, в общем, там какой-то памятник, там ресторан, там какое-то какое здание, там театр, музей. И вот просто вот очень много мест, где вот просто нам показывала Редига, что о, обратите внимание на это, это там о том-то. То есть ты открываешь, идешь по карте, офлайн-карта, ты ее скачиваешь, и ты идешь по карте там раз, там, и какое-то описание, в общем, какая-то историческая памятка про это место. Конечно, мы в основном питались дома, у нас были, я повторюсь, у нас были апартаменты с кухней, полностью оборудованная квартира, всем оборудованная, по-моему, даже тостерница была. Вот, поэтому мы э, там скуплялись в магазине, готовили сами дома, и как бы, основной еду мы кушали дома. 80% понимает русский язык, 80% населения. Я думаю, у нас будет с этим проблема, потому что там литовский язык, тем более не английский, думаю, ну что это за литовский язык такой. Вот, оказывается, то есть вообще там ну все понимают русский язык, ну практически все. Два раза пользовались английским языком, и эти два раза были, в общем, с туристами, тоже не местными ребятами, так что кто думает посетить Вильнюс, ребята, вообще с этим проблем нету. Все понятно, все доступно. Местное население очень отзывчиво. Вот с кем мы разговаривали, то есть все нам уделяли очень много времени, подробно что-то рассказывали. Ну, вообще классно просто. Нам очень понравился старый город. Мы были в основном в старом городе. Один раз там ходили в, в новый, получается, город. Ну, как бы новый, как новый. Ну, там такое, не знаю. Ну, старый город, короче, вот нам, вот мы были в старом городе, очень сильно понравился, потому что, знаете, как бы вот реально историческое место. Идешь все вот улочки, да, там все дома, все, все сделано в одном стиле в каком-то. То есть, если есть какая-то кафешка, то это кафе сделано в стиле этого здания. Если у всех окна деревянные красного цвета, да, ну вы поняли, то есть у всех окна деревянные красного цвета. Нет такого, что ты захотел там поставить пластиковые окна белые, да, там, и ты их лепил. Ну, кстати, белых пластиковых окон, окон мы вообще никого, никого не видели. Не видели утепленных квартир, как у нас, да, там, пенопластом. Короче короче вот так вот под полное видео такое ну как бы подробно знаете там с картинками там с видео у меня есть на, тоже на канале вот, одно из первых видео я как раз его снимал тоже выложил там вот мы там фоткали там что-то выкладывали вы можете зайти посмотреть вот Короче, нам очень сильно понравился Вильнюс Ребят, тот, кто вообще думает о том, что посетить как бы там вот, Рекомендую Вильнюс просто вообще там вот на пятерочку вот Классно То место, куда еще раз хочется приехать нам все понравилось там, я не помню какого-то такого, что не понравилось, я не помню. Или, возможно, у нас такое отношение, знаете, к этому, куда бы мы ни приезжали, мы видим только плюсы, и возможно, не знаю. Ну, вот честно, вот как бы, хотя вот были вот в Польше после этого, вот как-то вот по сравнению с Литвой, Польша как-то вот показалась грязнее, как-то вот, ну, не знаю, какой-то вот... Больше там совка, честно, вот в Польше, чем вот в Литве. Поэтому э, Литву рекомендую. Э, Вильнюс, э, лайк. Ребятка, и все. Всем хорошего дня. Обязательно туда поедете. Пока.